More. Dream, so... Аптечку брось напал! Yeah! <laughs> Ты че, учел? Так, ребят, всем привет. Сегодня у нас продолжение прохождения игры. А о, название Mortals Phoenix Rising. Тут на меня напал кабанчик Кабанелло. Ну, кабану. С кабанами разговор у нас короткий. Блин, а можно как-то меч улучшить, я что-то так то долго бью? Адамантин, да? превратиться нечто больше Блин, тут бегать нельзя, да? Это очень прискорбно, конечно. Блин, да я не верю, что бегать нельзя, Это какой то бред. Так, допрыгнули, да хорошо. Мне по нему не пройти. Ну, что-то мне подсказывает. Что он говорит абсолютную правду, чист, чистейшую. Может как-то все-таки можно бегать-то? Что это? Что я сделал? бля а. бля, ля ля Бля, кручу как. Так, чё, погнали на остров тогда, там что-нибудь замутим, правильно же? А вот Кто мои, мои типы, да? Прометей, Ого. А, вот вот а что это? А, Это абсолютно бесполезная херня, я понял. Это что это типа? Ворот. Что гранат даст? Давайте хаваем его. А, ага, ХП. Кто бы сомневался. Так, давай там еще там, гранат. Тут вот еще выражены. Стоял, Поэтично для того, чем просто нужно утолить жажду Разве не эта цель Надо на тот берег. А, мне типа тяжело плыть еще Такая хардкорная игра <laughs> Блин, почему бегать нельзя? Это так обидно, конечно Можно только вот так вот делать Так, это что у нас тут такое? Подземелье, да, какое-то. Эй! Меня там кто-нибудь слышит! Я иду! А зачем ты предупреждаешь? Вдруг там враги. Вот и топор! Феникс подошел к топору. Казалось, тот звал его. А зачем мне топор? У меня же есть меч. Неужто топор а таланты? Наверное, подделка. Впрочем. Но прежде, чем Феникс смог его взять, добор затянула в бездну какая-то сила. ля ля, -ля. шок-контент происходит. Кто стучится в мою дверь? <связь> Никто. <связь> Думаешь, сможешь меня обмануть? Заходите в гости к нам, кричат циклопы в моряках. Мне идти? Я не хотел прыгать. И конец В целом неплохая история. Признаться, порой рассказ казался затянутым, однако финал и правда хорош. Но Альтарофул, а, видимо, Пришла шутка. Пора с Видишь ли, это еще не финал. Ого Какое-то другое измерение, или что это? Путь в бездну А черепушки это видимо сложность, да? Поехали Ведай же, куда угодил Феникс. Тартар, ужасную бездну, куда я заточил Тифона. Видно, он открыл разломы в подземное царство мертвых, когда сбежал. А -а -а. Мы оба это знаем, скажи это. Так это да, там. Скотина. Тебе не интересно? Нет. Скотина? что он называется? А -а -а. ну, погнали дальше. Войну, дитя. Это Куда мне идти ты? Сможешь ты пройти мое испытание или пойдем. Так, ну давай сначала сюда. Кто это? Ты где? Это что? Так. я поеду, нет? О, поехал Так, ну пока что не тяжело Мне это радует, мне всегда радует, когда не тяжело Так, а этот рычаг что здесь сделает? я что-то не заметил. А -а -а. Так, ну давай. Писуваем дуг. какие албазики мне дали. И зелье здоровья. Ну, это кайф. А, вот оно, что мне открыло. Так, ну давай дальше. А, мне надо успеть, типа... Опа! Это что? Что это? Крылья? Крылья?.. Когда Феникс провел по ним рукой, он сразу заметил, что из них будто вырвали несколько частей. Их кто-то сделал. Как они работают? И работают ли? Опа! У меня будут крылья. А, вот у меня кусочек, да, оказался. А, так я ж феникс. Так. Топор. А как взять? А? Топор Аталанта, стремительной и смертоносной героини, вавшей от руки Тифона. А я не превращал ее в лицу. Ты часто даешь людям новые обличия. Я им буду драться, или что? Нужно Ого. Вась, Вась, ну че? Атака с топором. я просто? А, атака просто. Так, как там? Вот так вот. Блин, топор мне нравится, прикольная штука. Это что у него там? А, это он застанился. Сюда. Шкала оглушения, так. Так, все окей. О, я наконец-то бегать могу. Чоп-чоп-чоп-чоп-чоп. Это ч? Это лифт. Одна из моих молни. Да, Тифон тщательно спрятал их. Вот и все. Феникс станет пеплом. Лишь я могу обуздать молнию. А, ой. Неужели? Так далеко проходить? Ну давай, что Так, возможно, я не дожал там что-то, да? Давай до конца прям. Это ж кнопка, я правильно понимаю? Да, кнопка. Поехали. А вон молния, да? Так, ну давай. молнии зевса быть не может Мощь наполнила Феникса. слишком много мощи. Ля, -ля, ля что со мной такое прощай смертный и внезапно все прекратилось чё со мной Нет. крылья поглотили молнию они созданы для полетов в грозу это невозможно что происходит? И все же это лишь Я могу летать теперь? Блин, летать это прикольно. Лазанье. Я мог собрать, да, какую-то штуку там? Ринувшись в самую бездну Тартара, Феникс остался в живых и вернулся с победой. Кайф. Ну-ну. Все, мои где мальчики, там знакомец, все еще это? За я все еще им камень? Нужны были крылья, чтобы пересечь мост и все а, мост, да, окей. Так, это что у нас и такое? И а, во. Вылечивайте а запас выносливости Феникса. Все, окей. Точно мусор О, а вдруг он проклят попер попер так ну, я думаю бессмысленно а а ой Я не думал, что я задохнусь. Я могу с этой штучки прыгнуть? Я не могу. Так, мои мальчики спят, да? Да. Ладно, что, погнали дальше. А, а, как он. Прикольно. Опа. И мы внутри. Я иду к тебе. Держись. А Кто это? Что, Что за мальчик вообще? Зачем он не нужен? Он у нас герой, а не я. Вообще точно мне нужно. Так, здесь что-то было. А, амброзия, вон и видно. Где она не тут. Что-то она где-то далеко, да? Что-то дам. А здесь что, только грибы? мне кажется здесь должно быть что-то синий гриб кайф так а это что такое что это це кто почему я ничего не могу сделать с ней А вон такая же штучка там. Мне надо их убить. Пойдем убьем. Так, Васька, давай. Ну, хотя он не нормально демиджер. Да бежишь это паром, ты чё? Так, давай. А, мне надо успеть, типа, или что? Блин, давай сделаем. Все, погнали, погнали. <свес> О. А что это такое, медали? Куда ты руки суешь? Ты что творишь-то? Монета хорона, а чё они дают? Монета с и и А, Харон прикольно. Так долго копил на мост. Так долго копил на мост. Чуть не накопил, получается. Так, куда мне там? Туда? А как я должен туда добраться, интересно. А, ну давай. Я вроде как... Ну, мне нормально это хватает. Залезли. Погнали сразу туда что-нибудь придумаем. Это кто, петухи, что ли? А, это злые петухи. Зачем я петухов убил? Ради гранатов? Давай бутылку выпьем Это кто? Какой-то сильный враг? какой-то очень сильный враг тихо тихо тихо блин я хочу его убить еще раз улю. О. и бить бить Бить, бить. Добить да бы его. Добить да бы. Добить да бы. Так, кайф. И что мне дали? Зачем я его убил? Ради грибов? А, что это за кристалл, подожди-ка. Ну, залазь давай. Так, гранат хаваем. 20 рубинчиков каких-то дали, да? Восхитительно. Ну, надеюсь, они полезные, что-то за них можно будет купить интересненькое. Погнали дальше. Опять курицы А, она одна Ну, одна так, получается да. Так, гранат И А, 6 гранатов, окей А здесь у нас что? Ничего Ладно, короче, пойдем пацана спасать Тут что твоему там это? Плохо, наверное Куда идти. А? Так кто? Гаргона? Неужели? <кười> <кười> Что <кười> это за свет? Не думаю, медуза горгона как-то посимпатичнее выглядит. Может подкрасться к ней? Подкрасться? Чего? А как... Ух, а как есть-то? А -а, а. а сколько оно восполняет? Оно полностью восстанавливает. Так, присели. И что с ней сделать? Открытная атака. Давай-ка. Ого! Прям на секира похоже. Давай я тебя уже добью. Ага. Что это такое? Какие-то наручники? Сумках. Не может быть. Нет, может. Геракл, сильнейший из смертных, убийца чудовищ. Прикольно. Этих наручах бросал вызов Гере и совершал невозможное. А теперь их нашел Феникс. Как у меня все четко получается. Просто повезло, Просто повезло я так считаю. Эй, пацан, ты куда? Эй, вы! Сюда! Делитесь с тем, кто может дать сдачи. Что произошло, я хабанул? Как-то настоящий аферист. Сила Геракла напавшую на Геракла. Ты нарочно так делаешь? В смысле голосом? Геракла? Да-да! Так положено рассказывать о героях. Куча мороки да, реть недолго. Только я не могу. Охренеть. Не напоминай. О, боги! Кажется, я и скалу смогу поднять. Ах, эх, бы кто-нибудь в мою скалу. Аид, вы двое, не стыдно! Давай-ка этот еще. Блин, давай увеличивай скорее. Ты что там делаешь? Врательник. А, я не могу попасть, да, в него? Слишком далеко. Короче, мне селенок не хватило, да? Ничего страшного, ребят. Подождите, подождите. Да держи, братишка. Ого! Да. Так, ну это какие-то вообще ложки. Попасть бы... Попал! Добить! На, на. А, я думал, это единоразовая акция будет Горгона, а их тут много, видимо. Блин, ну это, конечно, прикольно. Все кто? Ты ч, Вась? Кабанелло. Принимаем. А, но мне показывает, когда он нападает на меня, да? Давай-ка его. А, так тут вороты просто нереальные. Сюда. И гранат. Ой, какой же кайф. Так, ладно, ребят. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.